Жемчужины у меня. Надо как можно скорее попасть в Атланс, прежде чем некос доберется до гробницы Актона. Не суетись, эльф. Наш ковчег не может лететь еще быстрее. Скорость и так предельная. Смотри! Это тот самый корабль, что спасет наших братьев с Атланца. Вот это громадина! Хотел бы я командовать такой! Отец, мой отец погиб. Нежить теснит наши войска и вот-вот прорвется к долине, где укрылись мирные жители. Я уже здесь. Мы выстроим крепкую оборону. Ты добыл жемчужины, следопыт? Да, они со мной. Возьми их, мудрый. Не хватает лишь той, что у Некраса. Когда я приду к могиле раз обязательно попытается прорваться к ней. Ты должен будешь завладеть его жемчужиной. Признаюсь, надежда на успех видится мне небольшой. Механики прислали огромный ковчег, чтобы забрать своих родичей, обитающих в подземельях. Нас осталось немного, и он сможет поднять всех. Лана, скажи капитану механиков... Чтобы они приняли на борт и эльфов Хорошо, Эльхант Друид, поспеши к могиле А я буду сдерживать нежить Всем привет, ребята Продолжаем прохождение героев Уничтоженных империй так, оборону выстроили. Здесь поставим hold позишн, так сказать. Друи... Ой, древние тоже будут на холд позишне. Теоретически они нам могут не... вообще не понадобиться, эти войска. И Не хотелось бы, да, чтобы с ними что-то произошло. Поэтому мы все поставим на холд. А сами пойдем атаковать нежить. Так, продадим лишнее, что нам не нужно с вами. Вот это, вот вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все продаем Этот лук Блин, лук странный, да? Вот такой же вроде, бы, но при этом отличается сильно Так, это у нас на самый крайний случай, если нам как-то как не повезет Но учитывая то, что мы можем творить сейчас с паучками, это нас просто невозможно уничтожить Так, учков сразу тоже отправляем воевать вперед. Так, и мы, Эльхан, там тоже продвигаемся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Там где-то у них.. Где-то у них стреляют катапульто. Вот их нужно уничтожить. А давайте мы, знаете, что, вот так вот сделаем. Не хочет. Ладно, придется уничтожать по одной Сколько катапульты, пульты, посмотри, ужас Не ходи так далеко, ты же отсюда можешь всех достать, ну О. Капец, сколько нежити Слушай, как давно мы ее не видели Столько серий без, без нежити уже было Я ж соскучиться успел <кх> А теперь берем меч Смотри, пауки просто разваливают Что творят, а? Сейчас еще здесь мы их запустим Вот так еще сделаем Так, тихо-тихо <с> Нам нахрен армия не нужна, ребят У нас просто армия пауков сейчас всех сдержит здесь Нет, показываем идти туда Пусть они идут туда и атакуют так, мы что здесь делаем? Да нам, в принципе, ничего уже не нужно. Давайте возьмем ну постреляем хоть что ли, я не знаю. И посмотрим на эту последнюю бойню. Между пауками и нежитью. Сейчас, кого-то там сбоку еще умудряется убивать. А, ну да, там... Нам туда, к сожалению, не попасть. Ну, ничего страшного. У нас пауки просто не заканчиваются Смотрите, что происходит Дай им волю, мне кажется, они тут сами всех разнесут Я им практически не нужен здесь Я достану? Не достану, что ли? Так, что-то достаю вроде потихоньку Есть Да, а то. а мы эти катапульты ваши нафиг не нужны вот эту тоже, пожалуйста, добей Угу, отлично Ну, смотрите, что, что делают Пачками просто ложат пауки у нас Слушай, это самая прекрасная миссия, которую можно было пройти На самом-то деле Защита, давайте нам? Да у нас ее более чем достаточно Давайте вот 145 атаки сделаем Чтобы красивая цифра была Да, жалко нам туда нельзя, да? Мы тут, конечно, не отворили б делов. Ух ты, а вот это уже... Вот это уже не нравится мне. Давай, давай, давай, мой хороший, проходи. Кинь на них. Вот так. Ну, пауков тогда сейчас наших сейчас убьют. Ничего ну, мы новых сделаем. Надо заразить бы их. Давай, давай, давай, доходи, доходи, доходи. Какие-то здания. Вот тоже все, что видим, можем попробовать забрать. Достаем Это так сделано, да, чтобы мы, конечно же, не достали Во, то есть он есть Атаковать я его, к сожалению, походу, не могу ой ой, -ой. а это башня Нам ваши ауры, нахрен, не нужны Чего-то смог достать? Достал, хорошо У нас пауки просто всех разносят Всех в решетов но, кстати, не так уж и часто новые появляются. То вот наша огромная армия как появилась после того, как мы первых уничтожили, то как бы обновлений-то и не было. Продолжайте, продолжайте идти вперед. Да, слушай, наши пулки докончаются. Причем быстро, стремительно. Так, вот тут магического защиты, кстати, можно взять. Так, тут лучше меч. Да, меч все-таки. Подожди. Это ты, Некрос? Опа. Теперь ты заплатишь за страдания моего народа. Тебе так не терпится умереть, эльф. Так и будь. Я исполню твои желание. Тебе конец, повелитель. Тебе конец, а. повелитель нежити. Сам прочел. Знай, что смертному не дано уничтожить меня. Так, отходим, отходим. Чего у него по стату? У него по стату все неплохо. Так. Он, он не восприимчив к магии, кстати говоря. По 80, нормально, а он что снимает? Нормально, мы его должны победить. Да, он не восприимчив к магии. 10 тысяч хп. Но слава богу, слабоват, конечно. Как же долго его валить-то? Постой, неплохо. Ну десять не страшно. Каждая новая смерть делает меня сильнее, глупец. Последняя жемчужина. Жемчужина повелителя праха у меня. Нужно скорее отнести ее друиду. Не, не так быстро, не так быстро. О. Сначала родим новую армию. Воу, воу, воу, воу. Конница, ребят. Так, еще одну волну. Ой, как хорошо они сносят. Ладно, пришла зачем-то. Ладно, подожди. Мы добили их охренеть. Такую армию конную уничтожили. Капитан взять Его ковчег опустился возле вершины. Организуй отступление, пока я сдерживаю врага. Воины! Отступайте к вершине! Не рискуйте жизнями! Там ковчег гномов! Он примет вас! Я справлюсь с нежитью в одиночку. Так, все, они отступают. Нам нужно отдать жемчужину. Она отважна и сильна. Она, да, она нравится мне. Однако сейчас нет времени ни на что, кроме битвы. Я только хочу, чтобы Лана выжила в этом побоище. У нас паучки вроде там стоят. Пока еще что-то могут останавливать, если что-то на нас пойдет. Но они что-то остановились, прям вообще не идут никуда. Неужели все? И это все? И это вся армия нежити, которая хотела меня атаковать? Да вы что, смеетесь что ли? Так, все, наши войска отступают к ковчегу. Загружаются. Вот последняя жемчужина! Начинай ритуал! Тебе удалось справиться с Некросом Чермором? не позволяй нежити разрушить могилу пока я не закончу ритуал так охраняем охраняем его время пришло теперь либо нежити придет конец либо все мы погибнем что сейчас будет новая волна да елы-палы ты посмотри что происходит кстати говоря мы забыли выпить все зелья-то. Все бесконечные зелья выпиваем. Прямо сейчас. Выпиваем гремучие зелья. Охренеть. Атакуем. Новую армию пауков делаем. Просто такая пачка здесь стоит кошмар. Ритуал почти завершен. Сейчас не жить будет уничтожено. Видели стол танка? Мы прям еле-еле успеваем на самом деле смотри охренеть вода прям вот за нами уже еще выстрел танка был ритуал близок к завершению вся на ковчак Элихант! Вы видели его? Кто видел Элиханта? Я видел следопыта возле гробницы, когда железный демон пожирал ее! Неужели Элихант и старый друид погибли? Держись, Элихант! Мы должны добраться до Ковчега! Нет! Этого не может быть! Что же будет с нами, Эльхамд? Я не знаю, Лана. Не знаю. Мы прошли этот путь до конца. Не представляя, какой будет цена Победы, мы разбудили силы, с которыми не смогли совладать. Мы погубили то, что хотели спасти. Наш мир ушел в бездну, и нам никогда не вернуться к прежней счастливой жизни. Но я верю, что мы найдем землю, которую сможем назвать своим домом.